Всем привет, дорогие друзья! С вами Блокчелл, и сегодня будем продолжать проходить Мафию Definity Edition. В прошлой Послали. серии мы, про... считаю, много чего сделали, убили кандидата, украли э, ящики с бриллиантами. Ну, конечно, не бриллиантами там. Да кто помнит, тот знает, что, что там было. А сейчас мы будем грабить банк. Стоять на Поле говорит, что там охраны нету, нет, нифига. Но я так ты не думаю, там охрана дофига будет. Да вот, просто не повезло, не повезло. Не вот и сейчас он тоже так скажет. там охрана я будет? Я бы не звал тебя с собой, если не знал, что у нас Ну, продумано, я за пару не секунд продумал, офигенно. Если я сяду, Сара меня бросит но он полюбался сядет, не только не, не из-за банка. А из-за того, что он натворил до этого, он сядет. Полюбался. Даже можешь ба банк не грабить уже можешь. Сядет. Отправляться тебе могут уже посадить. А если банка грабить, то вообще на пожизненно. Или на расстрел вообще. Или там нету расстрела. Электрический стул говорили. Это я понимаю. Представь, как вы сможете развернуться. Осторожнее. Приятель, ты лезешь в воду, не зная броду. Да, а здесь в воду нельзя я лезть. Я могу понять жена этого парня с ребенком. Но я хочу, хочу... все изменить. Кто за меня пойдет? Да кто? Ну какой-то дебил мой ты. Ну ты именно никто не пойдет, потому что это я бессмысленно. бесмысленно. У меня наконец-то появятся бабки. Устроюсь. Ты не создан для домашней жизни, Поле. Поверь, проведешь так полгода и застрелишься от скуки. Ну наверное. Я сейчас готов застрелить. Мы по полгода только и делаем, чтоб играя в карты, не пинаем хер. Я расслабляюсь. Тут вдруг что-то случается и нужно собраться, иначе заботь Ну да. Ну это и есть мафиевская жизнь. Пока он рассказывает мне очередную байку, которую я слышал раз сто. Ну завтра да. я уже под пулем, стараюсь не насрать штаны ну я надо просто не идти работать до да, таксистом как э, томми и все было бы хорошо наверное но так нет так ты мечтаешь начать новую жизнь Знаю, мечта дурака каждый мелкий воришка спит и видит как бы срубить куш и завязать но это невозможно Если у нас выйдет... Как знать может быть я открою небольшую уютную пиццерию ну как тебе было ну да жрать пиццу каждый день можно так россию <соцентричный> любят будем ждать пока все не утихнет Ага, после банка так раз и пиццерию Вы хорошо открывать как уютную <соцентричный> да тихую, конечно после ограбления банка города самого большого ну, ночью а нет Блин, жалко же тут нету косыны, как мы э, не катсена, а именно, как мы можем сами двигаться и по поезду ходить. Вот как э, в оригинальной. Это было прикольно, кстати. А тут только кассена и все. Саму походить нельзя. Небольшая халтурка. 1938 год. И правда небольшая халтурка. Ограбить банк? Да вообще фигня, подумаешь. Каждый день э, граблю банки. вообще халтурка уже надоела такая скучная. Хотелось бы нормальную галтурку такую, если да? Не делай, У, него ключи от У него У кого? Вот этого усатого? У нас, времени, У нас до приезда полиции есть минут пять. Минут Может, пять? Чуть а что, уже походу ограбил я? Это да это ладно, просто... как и успел так. Я ни хера не шучу, если выстрел, сразу же не выбегай. Без бабок я отсюда живым не уйду. Да? Так ты вообще отсюда живым не уйдешь. Полюбался. В принципе, бабки, не бабками. Да вообще плевать. У него и так деньги есть. Чего ему волноваться? Он же не бедный. Работаем? Ну да. Работаем. Да, работаем на заводе. Лучше. Такой взяли бы, развернулись и на завод поехали работать. Передумали бы, все нормально. Но нет. Офигенно. Это. А вот это зря было. Это отличный. А он старпошёл. Стойте так, чтобы мы вами любовались. Кто дёрнется, получит пулю? Да, это ты то кто -то полюбасу, получит пулю. Всем Менеджеры? А где он? Я хрен его знаю. На втором этаже а мой где -то. Быстро. О, сигары у него. Офигел совсем, сигары тут курят. А сигары давай забираем, Дона Дона обрадуется. этот ящик уже выкурил весь. Я не знаю. Если увижу пушку, застрелю его. Так что скажи ему, чтобы не рыбался. Все в твоих руках. Да. Быстрее, давай идем. Быстрее. <звук> да, я сказал быстро. А он идет как тряпка, блин, медленно. Я сказал быстрее. Все идет по плану. Менеджер охотно идет на Каждый делает то, что должен. Вам это с рук не зайдет. Вы пожалеете. Нет. Да ты лучше о себе подумай. Если хочешь дожить до выпускного своей дочки, держи руки так, чтобы я их видел. Да. Охраннику прикажи. Да быстрее давай, что-то, блин. Идешь, идешь. Сейчас охрана реально приедет, и он до сих пор будет идти вот так вот. Запомним, когда встретим охранника, прикажешь ему. Он, скорее всего, полного. наверное, уже выехал. фсб Ч ⁇ -то кому ты там звонишь? Меня очень ты свой... а, его, парни! А, Чего? А, ты чё офигел? Ухожу в офигел! Совсем! Нормально все было. Наседание. Как это так-то вообще? Как так можно? А тут нет ничего, ладно. Блин. Ну ты вот годой наш все-таки, блин. Нормально все было, а тут бах. Да нафиг эти пистолеты ваши по автоматически. Аси убил. Или мне убивать не надо его. А я могу его ранить, кстати. Ранить можно. коленку ранил а что зачем он охрану позвал но да, охрана должна была сдаться просто они а стрелять меня совсем офигели ему коленку прострелил будет знать как в следующий раз будет думать получше о нормально денджиски есть бабла офигентно О, уже кобы приехали. А кто позвонил-то? Тут же все было. Вот, сука. Да, я же говорю, что надо его убить было тогда. О, уже здесь. Валим. А как? Привайте, ну все, хана тебе. Да я его убил, вот он валяется уже, в смысле. Они из Томпсона фигарят просто. Я зато его убил, все миссия выполнена. Пускай Поли сам выбирается. Или Поли убили тот же, кстати. Я не видел. Нет, если я не видел, что его убили, значит его не убили. Да замолчи, хватит стрелять А что, с ты такой косой, да? И тебя сейчас тоже постреляли. Фигар его. Тогда <плодил> почему патроны закончились? Вот самый э -э лучший момент, да? <плодил> ну и да, тратить патроны свои, да, молодец. О, сейчас мы томсон заберем. Урали, вот это хорошо, мне нравится. Конечно, то, что они вытворяют, мне не нравится, а томсон мне нравится. Как будет легче этих дебилов завалить всех. Где они? Не сюда, в смысле не сюда. А, выросли, давай садись уже. Все без тебя уезжай а короче. Да садись ты быстрее, что ты? А Ходи, блин. что, давай. Да давай, давай, давай. давай, давай а ты получишь ну, вот, вот если ты будешь отстреливаться, тогда мы точно их не сбросим никогда. Не, ну как-то раньше лицепрасывали их В прошлых сериях У нас тоже было много копов в мы его Так вы его потеряли Все, молодцы, вы потеряли его А нет, мы не нашли его Боже, блин Фух, нет, нормально. никого. <соцентрический> <соцентрический> <соцентрический> так, а ч мы не могли приехать в мы... <соцентрический> <соцентрический> более А у Семы есть клуб? Ну то не Дело не сделано, не, не думал, <соцентрический> что у него есть клуб. Откуда у Семы клуб? Хотя бы, Сэма можно еще худше ожидать, но а такого я не ожидал, что у него клуб есть. Да ё -ма -ма. Неповоротливая фигня. Везро какое-то. Да выходи, выходи. Да там деньги надо было брать и все. Какая машина там стоит, какая разница. Нормально приехали. Но, ну, конечно, денег мало. Нихера себе, мы это сделали! Мы богаты, мы богаты! Да. Я богат. За старые добрые. Не, не надо. Давай. Я эту фигню не пью уже. Расходимся. Ну что, до завтра? Если я не буду договаривать Нет, ты не будешь. Шучу я. Я бы не провернул это без тебя, приятель. Иди домой. Отпраздный, Сарой. Утром заходи ко мне, поделим бабки. Да ладно. Так я должен уже бабки брать, если Удачи. отпраздновать. Он тебе какой хитрый. взял взял себе мешок и все. И ушел. А походу там, там же, по-моему, я помню в оригинале, что поле убьют вообще. И деньги заберут все. И сделают это... Кто? А кто это? Это, конечно, сам сделает. О, смерть искусство. Смотрите-ка, явление Христа народу. Я уже думала звонить гробовщику. Не, не надо. Извини. Просто полночи не мог заснуть. Это... Ну, конечно, после Ведь ты всю ночь ворочился в кровати. Ну да. Потому что так не невозможно, нормально. После такого <coughs> ограбления вообще фиг ты заснешь. Я еще и деньги забрал все себе. Это нечестно. Не, не, ничего нормально Мне что просто повезло женой. Тут ты прав, боец. Не, я ничего не делал. Потом как, небольшая халтурка там. Я халтурил банка банк да, храб... ну, вообще. В а что если на меня что, Я не съездить на побережье. Серьезно? А работа? А работы нет уже. У нас в поле появились деньжата. Ха. Нету. Уже Один нет. из его дурных планов сработал. А чё, нормальный план мне нравится? Собирай вещи. Заскочу к поле вернусь за вами. Что ты скрываешь, Томми? Ничего. Ничего, конечно, банк понос. Там <с> вообще нормально. Что-то не так. Какой смысл в деньгах, если их нельзя тратить? не в этом. А в чем? Ты дрожишь? даже просто стоя на месте ну конечно за такого вчерашнего себе. фиг ты не будешь дорожать да, ну, скорее всего вряд ли там будет разберись в себе прежде чем идти к поле если причина твоих переживаний в нем так какие переживания того что он деньги взял себе Спорься, все не волнуйся. вот это ну, и значит, есть все переживания идите. Я бы тоже переживал, если он взял все деньги себе и потом не звонит, не отвечает, вообще капец полный. Конечно, переживать я буду. Я тут, блин, а, э, чуть сам не сдох, а тут потом, бах, и деньги не могу себе забрать долю. Конечно, это я переживал бы. Кто, тут, кто бы тут не переживал. Ну, скорее всего, он звонил ему. А он не отвечал, придется ехать к нему домой. Но он же не будет таким глупым и сразу не звоня ехать. Так я уверенно позвонил, прежде чем ехать к нему. А он, скорее всего, не отвечал. Ну и все мы лехим к нему. Иначе я не знаю. Почему? Наверное, из-за этого он и дрожал. Скорее всего. Либо до сих пор не верит, что деньги у него почти все. Так много. И шо он банка грабанул. Так какая одна звезда, блин, ну что делаете? Я что виноват, что он не поворачивает? Нет, уже не нужна. Где? Я уже уехал, никакой аварии нет, все хорошо. Что вы говорите такое вообще? все вообще офигенно я уехал я уже по сотку еду нормально все нифига себе аж все искрип блин какая же ноть по я офигею просто надо было все-таки мотоцикл брать реально я а что начнут опять поиски да Хорошо, что за ДТП, по-моему, они не, не реагируют. Наверное, я не помню. Ну, мы раньше вообще даже, хоть и превысил скорость, вообще все орут. на да, всех. Вот, я сейчас превысил скорость, на 100 километров, нормально все. А тут зря, да, превысил скорость. Что-то поле далеко, далековато живет, если честно. И думаю, он рядом, он на другом полуострове вообще живет. Приехали, всем привет. Что с а кто его знает? Невозможно жить конечно. И тут Томи всякие прилетают на машинах своих. Конечно, невозможно жить. Согласен, я тоже съехал. Но до двери тут еще и расстояние хорошее. Они ушли. Что ее снести, фиг ты снесешь. Надо на мотике только ехать. Так, он здесь живет где-то, да? О, там что-то. Там уже дверь открыта. Вс. Все, Вс, поле все Отпраздновал, не отпраздновал все таки свои деньги. Более. Да вс, сдох он уже. Вс-таки опасно это дело было. Да никого тут нет уже давно. А поле все уже. Поле. А деньги тоже забрали все. Я ж помню, да? Я ничего нету. Да, такое, конечно. Все деньги стыли уже. И кто это? И кто же это может быть? Это, конечно же, Сэм. А там машина стоят. Где где моя машина И угнали уже, походу. Там же моя машина стояла. Прямо перед этим. Я там припарковался. Поли. Сэм. Это я. И о том. Где, Поли? Где все Поли. уже валяется? Он мертв. Лежит передо мной на полу. Две пули в башке. Одна. Я же звонил, чтобы предупредить его. Почем? Твою мать. Парни, вы же сто раз жизнь да, а конечно, он сам убил. Он знает про банка. Да, он За что? Ладно. Ну, ограбил банк, даже не его банк так. Какая ему разница? Э -э мне нужны деньги, чтобы забрать семью и свалить. Поможешь? Да, конечно, друг. Да, конечно, да. Нет. Нет, сюда нельзя встретимся в городской галерее. Да, Зря. Хорошо. Да конечно же такую был Сэм. всем. притворяется. Да хватит притворяться. Я знаю, что это сами убил его. Спасибо, Сэм. Я всегда... Кого ты предупредил, он позвонил. Я, Я знаю. знаю. Он сюда приехал, забрал все бабки и завалил его. Нифига это неправда. А вот Дон, кстати, ему это не знают ограбление банка. Ему просто было жалко денег. Он захотел тоже деньги себе забрать. Более. Ну ты вс ⁇ Жалость его сдавила спасибо. просто. Он ну, просто без него. Надо было все-таки с ним, наверное. Здесь не так. Ходят слухи, там Стрелял. Так это правда. А кто мог пострелить его, а? Дон приехал сюда. Там ни делать нечего. Нет. Дон не, не приехал бы сюда и никого не позвал бы. Не уверен. Вот сейчас финал будет, кстати. Ну, в следующей серии там очень надолго там просто... Просто вот так вот взять, завалить их всех невозможно. Там долго будет довольно. Ну, сейчас мы приедем, посмотрим. Скорее всего, ехать долго будет тоже. Городская галерея. Это, скорее всего, за городом. Скорее всего. Ну, я помню этот планиторий или планатории, там я. Мафия Второй, Тоже за городом был, тоже там финал был. В принципе, во всех играх мафии там финал будет э, за городом. Почти везде. Наверное, мафия третья тоже. Хотя нет, не за городом. В городе. Нет, значит не сегодня, значит, не за городом. поехали Пришли. Сейчас все. Зря, надо было не приезжать. Гангстер? Так, тут их два, по-моему. Да вот. они а нет Сэм. Что нахер происходит? Ты, и Полли? Я в трудном положении. Да, я вижу, сидишь тут. Сейчас я столкнусь, вот и всё. Прости меня, но мне надо валить из города. Поможешь или нет? Нет. Ну вот опять. Вынуждаешь меня выбирать между друзьями и семьей. Чего? Да ведь я то хотел у Поли забрать. Вот твоя доля. Ох, нифига себе, разбросил. Ты заслуживаешь меньшего. Убил Поле. Ну да, а кто же еще? Нет, друг. Поли сам себя убью А ты, похоже, не очень расстроен. Просто я в настроении. Ну, Знаешь, конечно. У нас с Доном полное взаимопонимание. Меня сейчас повысят. И я нашел целый мешок налички. Конечно, потому что он его сам его убил. Да он знает и забрал Фрэнка, Том. И прошлю. Ну, ты сам Вас виноват. Ты же сам по ней сох. Ну да. Ты дал ей уйти, не я. Ну ты сам приказал. Ты уж прости меня, Том. В нашем деле есть правило. Есть, а вы Да есть, Всё конечно. Но он сам виноват. его тоже надо было убить, да, он тоже нарушил. Конечно... Очень тебя любил. Да конечно, никого он не любил. Мы погрустим на твоих похоронах. Ты думаешь, что делаешь это из верности. Но это не так. Ну, конечно, ты не просто так. Ты боишься. Тогда он уплевать на него. Возможно. И на всех. Но ты прожил бы намного дольше, если бы хоть иногда поглядывал через плечо. Ты и так норму, он и так поживет нормально. Он Вообще... даже до мафии второй доживет. Только не мучите его все же мой друг тогда идите нафиг я сейчас завалю всех М -м, конечно размештались конечно получу повышение а те понижение просто сразу Опа, не надо было выглядывать. Так, вроде бы чисто. Так, что тут есть, ничего нет. Ночи, да сколько их там? Еще на второй этажке надо. Господи! Да что ж такой косой-то? А? Блин. А он-то сдохнут, он, сдох, он присмертный бросил, короче. Так а куда нам идти? Так у него же был этот в смысле. Как у него обычный револьвер? У него там, по-моему, э, Томпсон был. Как это так-то? Где Томпсон, я не понял. Мы уже в финал. Я финал хочу оставить реально на следующую серию. Не хочу сейчас его убивать уже. На финал уже в следующую серию. Отдельная серия, а не вот эта. И мы уже банк ограбили, все хорошо. Продолжим в следующую серию. Надеюсь, вам понравилось видео. Если хотите продолжение финальной серии, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.